Сегодня я вам расскажу про программы, проводы, которые будут на полевском кроссфите 24 августа около 20 школы. Начнем с новичков. Отборочный этап. 10 бурпи, 20 махов, гири 16 килограмм, 30 отжиманий чистых, 40 скручивания на пресс. И 50, 50, 50 приседаний со штангой на спине. Программа довольно-таки легкая, задействованы, ну, наверное, все группы мышц, не что-то одно. Сейчас я вам расскажу про технику, чтобы не было потом вопросов, а, как делать, что делать, чтобы человек знал. Так как мы программы знаем за, заранее, чтобы мы и знали, как правильно будут выполняться они как будет считаться. Так, про бурпи я уже видео снимал, так что посмотрите там. Махов в гире 20-16 килограмм. Да. Исходное положение. Гиря внизу. Все, начинаем. Я сбоку покажу. Не надо будет до верха доносить, как это делают на соревнованиях. У нас не такие уж соревнования. Главное, правило будет выше головы. Выше головы подняли, все считается. Потому что кто-то может там не знаю уронить ее назад. Зачем это надо? В безопасность прежде всего. В общем. Смотрим сбоку. Выше головы или выше головы стиль. Не забываем приседать немного и держать спину прямо, чтобы травм не было. Думаю, с этим простым упражнением мы разобрались. Чистое отжимание. Это не просто отжимание, как вы привыкли отжиматься в школе или где-то на тренировках. Чистое отжимание. Легли, руки оторвали. Раз, два три, четыре то есть главное правило это оторвать руки полностью лечь то есть. чтобы не было как в прошлом году были там отжимания вот как всякие вот такие вот были руки оторвали встали. руки оторвали встали так с этим тоже разобрались я думаю скручивание на пресс ну, это тоже довольно простое упражнение. Я покажу, как оно будет выполняться и как оно будет считаться. Задели за головой, задели ноги. Задели за головой, задели ноги. Задели за головой, задели ноги. Понятно? Это тоже очень просто. Не задели ноги или не задели за головой, не считается. Обязательно фиксация и там, и там. Приседания со штанги на спине. 20 кг. Штангу будете сами себе на спину вешать, ложить. Взяли просто то, как, можно сначала на грудь положить, перекинуть. Хват тоже, без разницы, как хотите. Главное, чтобы она на спине была. Присели, встали. Присели, встали. Считаться будет, если таз опускается 90 градусов и ниже, то есть не считается, не досет не досед, сели, ставили, 90 градусов есть, считается, 90 градусов нету, не считается. Ну все, спасибо за внимание.